Фируза – она счастливая жена и мама, человек, который строит свое дело на принципах открытости и доверия, целенаправленно и по-деловому настойчиво. Познакомилась с нашей компанией в 2017 году и сегодня руководит представительством офиса «Ламбре» в Ташкенте. Фируза, вам слово. Приветствую всех, дорогие друзья. Я безумно рада этой встрече, хоть это пусть онлайн, на расстоянии. Для начала хочу представиться, может кто-то меня не знает. Меня зовут Фируза. На сегодняшний день я являюсь представителем компании «Ламбре» в Узбекистане. Я из Узбекистана. Хочу сообщить радостную весть пользуясь случаем, что мы начали свою деятельность в Ташкенте, в Узбекистане, то есть компания «Ламбре» открыла опять свои двери в Узбекистане. И у кого есть в Ташкенте, в Узбекистане консультанты, знакомые, друзья, родственники, сможете сообщать, пусть приходят, будем всем рады». И хочу, пользуясь случаем, всех поздравить, у кого какие были достижения в этом году, и достигать еще большего. Вот. Хочу еще поблагодарить своих наставников, всех наставников, начиная от Зарины Богдасарян, Стеллы и Гульназа Идрисовой, Константина Павловича. Всех хочу поблагодарить, э, всю команду «Ламбре», которая меня поддерживала. Вот. И пожелать всем э, в наступающем 2023 году э, успехов, плодотворности, кто какие цели поставил впереди, достигать своих целей. Жду вас всех в Узбекистане. У меня все. Феруза, спасибо вам большое. Очень рады вас видеть. Будем рады вас видеть в гостях у нас в Москве. Будем очень рады приезжать к вам в Ташкент. Удачи вам в вашем деле. Я уверена, у вас все получится. И все будет просто супер. Спасибо, ждем вас тоже. До свидания, Феруза.